Привет, дорогие друзья с вами Влад сегодня мы продолжаем проходить мафию вторую прошлой серии по мафии 2 мы на этом месте да и да сразу хочу давайте за 24 часа бы вот такой, такой тоже викторину вот за 24 часа нам надо набрать 100 подписчиков и тогда проведу розыгрыш ножа да деревянного поля. у меня кстати есть но там лежит Ладно, потом. Короче, кто хочет, ладно, пишите там комментарии, подписывайтесь правильно. И все, кто желающий, напишите в кто хочет. участвовать, Напишите и все, да. И мы разыграем среди вас, да. Короче, если мы наберем, то.. А если мы наберем 200 подписчиков, ну, за 24 часа, ну нам рядом, конечно, то мы... я разыграю уже досточку немножко. Короче, да, вот так Короче, пишите в комментариях, да, все. Я посмотрю среди вас, выберу, выберу, и все. Ладно, посмотрим на. Да. А мы начинаем. Да. Спасение Марти. Джо, я в беде. Сегодня я вышел на работу, заворачиваюсь за угол, а там хот-рот. Я думал, хот хот-дог. Я целый, я целый все в порядке, но прибежали, эти парни, давай, орать, что я за тебя платить должен. Но я им сказал, что в следующий раз. Пусть не паркуются, где попало. А они стрелять начали. Я бегом в метро на Кингстоне. Еле оторвался, но они не отстали. Джо спасай, я не хочу тут... Вечно его спасать. Мелкий, вечно впадает всякую фигню. Отправлять станции метро в Кингстоне. Так что это недалеко уже. О Очень на время, чё на время. У меня чувство, что я буду перепроходить этот долго. Ну, чувство просто такое. Не факт, Ходи, прыгай, Без не знаю. Короче, надо припарковаться. Может, надо еще будет машину тащить, походу. Он же, наверное, там вырубился, не знаю. Посмотрим. А, он ещё прыгает. Так, давай посмотрим. А, чё, открепли? Фиги тут все. Давайте. У меня вообще вообще ничего нет. На нас. Все сразу среагируем Короче минус. Давай На нас. На нас. Ты че? Убил? Значит как Марти обижать такой все таки смелые да? А против меня все уже да? На, нафиг, по голове. Ты ч ⁇ На! На! рост На! На! На! На! На! На! На! На! На! На! На! На! он бессмертный На! Марте, Марте, бляха, муха, ну что ты Это творишь? Нага, офигенно ты его говоришь. Давай, побежим. Ух, они сейчас прибегут еще, я чувствую просто. Бросить, да, сейчас. Если они прибегут еще, мне придется бросать. Я на карту, ну да, Дебил. Да блин, а убили, я же говорю, что это сложно Там, почему у меня автомат? У меня нету автомата, у меня дробовик, а дробовик вообще фигня Как так ну? ну? вообще нереально, как проходить, я не понимаю Сохранение, сохранение не работает, ну такое Мне все равно заново все приходит, Сохранение не работает вообще в игре Тут надо, если ты задание провалил, все заново проходишь, плевать. Вот почему я хочу стрим провести, чтобы за, заново задание не подходило. Как-то я заново не хочу, не пускай. Сейчас тут милиция вообще, сейчас приедет еще. Мне еще милиции не хватало здесь. Офигеть он бессмертный Съем! На нафиг, побежал он значит. А он тоже с ДПШ стреляет Съем! То бессмертный То он вообще бессмертный, серьезно Обижать его значит, да? Обижаем его, да? На, нафиг, ты сам он прям сам меня ждет. Вот а ты ч, дурак? Сколько тебе пуль надо всадить в него? Его садить надо пуль миллиард. У него надо миллиард пуль, серьезно. он болт надо. Да, ты сел. Короче, да, все. В смысле, а где он? Че он с другой стороны теперь? Это я, Джо! Ага, нормально Это я, Джо. Ты понимаешь, что он вырубленный? Или вообще не живой? А, это я, Джо, да. Здрасте, это я. А кто вообще, есть как-то? Чего? Там ты все пришли. Нет, он как бы умер Все в порядке, нет Особенно Ну-ка, давай Да, конечно Говорит он Он реально может порвать Да блин, ты чё бегаешь вообще? <свист> он меня не понимает, как мне уступать Он меня попадает быстрее <свист> Нет! <свист> <свист> <свист> да на тебе! Материться он ещё сулит. Так. все тачим Блин, вообще жестко, вы понимаете? Половина времени прямо дохластый. Вот почему я стрим хочу провести. Спасать. Спасаем, блин. Его. Ну блин, вообще. Капец какой-то. боюсь. Идите нафиг, я не хочу это выполнять задание. Все, не будем проходить. Тупую игру, блин. Это невозможно ее пройти. Я сколько минут потрачу на эту фигню? Я его и так уже спасал. Нет, не буду его спасать. Все, не буду. Ну, пошли вы нафиг. Все, заканчиваем прохождение дебильной игры. И не хочу ее проходить. Ненавижу ее. Буду играть только Майнкрафт и все. У Майнкрафт реально нормально играет, это наверное, тупые. Хотя нет Майнкрафт тоже. Но все равно она легче намного. Там просто играешь себе и ничего не делаешь. А то, блин, надо еще спасать какого-то дебила, который вляпался. Который... Бежим. Куда вы бежите? где ты сюда. Бежим. Блин. Господи! Нормально всё на Давайте. А теперь надо. Наверное. А чё ты... Вот я почему ненавижу его? Ну он перезаряжать его каждую секунду надо. <говорит> <говорит> <Описание. говорит> так как ты вообще меня увидел? Ясно. Вообще дебилиз какой. Рост футов 200 тысяч. В них же Все нормально. Где Марта? Давай набивай две Это семьи. я джо. Это я джо. Ему вообще плевать, кто ты, джо ты не джо. Ему вообще плевать, ему хорошо. Лежит себе и все. -мо. А ты ч ты стоишь? Офигеть, он берет себе и стоит. А э, я хочу спустить. Господи. О, чрт. Ты тащи его, ну Чего он не, тащ... не тащит Это ж твоя идея была, да? Его... Будьте крайне осторожны Разрешаю открывать огонь Как, как ты меня вообще видишь Крайне осторожно Ну это да, а вот что открывать огонь я не разрешаю Я не разрешаю открывать огонь Все бросаю Заворачивай. Ух ты, бляха, муха. Милицай был. Та маньяк! Мы его не берем! Не бери. То он маньяк. А, а они не маньяки, да? Значит, я маньяк, а они нет. Да как ты это че берешь? За руку бери и тащи его. То он маньяк. А а они не маньяки, да? Значит, как я все, меня убивать сразу моментально, да? А как его, так всё, их, они всё-всё сразу, ладно, всё, дети, свободны. О, ещё милиция едет, да? О, ещё и время, всё. Ты можешь быстрее, нет? Я понимаю, да какой тяжёлый, потому что ему лет 15. Ему там было лет 17-18, а тут ему лет 16. 15 может быть. Блин, тут вообще, да то он маньяк, да нормально. Ну, я его хотя бы и спасаю, а вы нет. А вы его просто посмотрели? А, ну все, все, он, он рывет. Хотя он живой еще. У нас еще будет заданий куча с ним. Я уверен. Там уже кто-то бежит. Ну, я плевать, я всех позавалю. мне будет мешать. Но я его не вижу. О, поехали. Так быстро. Ну, хотя бы, фу, слава богу, что я... их тут много и все, валим отсюда. Мы валим. А мы валим, валим туру. А мы валим туруру. Не, не, опять не, не умею. Подвали. Это из-за того, что я, наверное, за ним на время задание. Да. Шанс есть, что игра просто сломается. Но нет, не шанс. Если она сломается, я и реально проходить уже не буду. Офигеть, там нифига так дарошняется. Куда нам ничего. У нас времени мало, вообще. Я его спасаю, не ведите сынов. Фух, время есть, слава богу, что мне время есть. А мы к этому доку, да, его ведем? Главное, чтоб копы не нарвались. весь город едет. Что с... Не, ну все они у меня видят, меня гг. Mm -hmm. Припаркуйте машину в игре. <реклама> Блин. Фух, прошли. Красавчики прошли. Не, я, я не буду больше выполнять задание. Садись в машину, мы я выполним задание. <св> задание? Ну давайте, начнем уже в следующий. Да что за хто за так, короче. Что это? Лимузины. Лимузины. Ну мы по пути, понятно, заедем к этому. Так, да, сейчас дверь потерять не буду. ДТП попал. ДТП, водитель хочет скрыться. Так уже вечер, смысл, уже день. Что вам надо у меня дома, уже день, а вы до сих пор не ищете. Капец. Они до сих пор они. О, здоровый Да все нормально, сейчас переоденусь по пути, короче. По пути переоденемся, сохранимся. И все. О, вот он уже приехал. Нет, мы не приехали. А нет, приехали. Так, это там же, тут. Лена с другой стороны. Другой стороны сейчас. Качеству стоит каждого подкачиваться. Нет, нет стоит. Стоит каждого потраченного всего. Да, бляха, муха дайте мне выйти отсюда. Носите? Носите, я ношу. В принципе, да. Все право. Посмотрите, бант в машине не написано. Бантат нету. Только я банда. Машину плевать, да? Как я, так все. Я ванта. Да а машине даже машину не ванта. Это какие? -то... Ладно, ладно. Если я тоже копом устройство, я вас нафиг всех на вводу, если Я Найму своих дружков и будем делать, что хотим. Никто не меня научит. А что, а что? Вы едете Давайте ездите. Не плевать. Я переоделся. Мне вообще плевать на вас. Я переоделся и еду на задание. Ну, Попробуем, выполним. Посмотрим, что задание. Может быть слишком сложное. Пошел отсюда. Батя едет, видишь? Батя Джо. Батя Джо, да, он так. Батя Джо едет, короче, на задание. Уже 80. Нормально. Нормально. Сейчас превышение скорости. там уже, наверное, или нет? Ну, тут нормально. Тут нормально. Они считают, что тут нормально. Ну, в принципе, по чуму бы, нет, почему по бы, нет, в сто пятьдесятых отдастов, стой, ехать, по чуму бы. Сейчас лето, нормально, можно покупаться, жалко, что в игре купаться нельзя. Очень жалко. Да, блин, ничего твои? Твоего... Вот чёрт, ты права. Вот ты мешаешь не ехать. Ебил какой вы. у нас тут что, краш-тест? ну, планировался, да я планировал краш-тест, но ну, жаль <с> его не я вот только бимджет, кстати, будет краш-тест я уже, семерка, да, семерка первый краш-тест будет, это семерка, да лимузин, значит, да Это а что-то связано не знаю не знаю давайте уже посмотрим Давайте посмотрим, если я проиграю, это ничего страшного. Начать с машины. Окупаться. То... Ну хорошо, хорошо. Посмотрим, что у нас тут. на время, конечно. А как же тут игра вся на время? И прошлое задание с марта тоже на время. И тут на время, все на время. Короче, только нафиг. На тебе. <силит> Посидеть Смотрите, тут на время, но ну, надо ехать далеко. А, нет, другое, задание. Да, я вспомнил. Это другое задание. Я вспомнил там другое задание, конечно. Там было надо было догнать кого-то. Нет, тут попадаю. Это будет не скоро, Да нормально. Ну но там только не ну да. Там только немножко похоже. Это серии, наверное, на 5. На, на Смотри, они баррикады не строят. Они а уже успокоились, да? Зам... А, им, в принципе, плевать. Я а все равно бандитов замочила, им наоборот нравится. Им, в принципе, плевать. Давай, преследуй угончиком. Преследую, да? Угончиков. Нет? Нет? Ну, смотри, не преследую. А теперь. Преследую гонщика. 80 еду, и правда. А зачем? Я 80 всего еду. 90 А зачем преследовать? 90 еду. По городу сейчас буду. 90 еду. А зачем преследовать? Не знаю, почему я... 106, 107, 108. 108, офигеть. Очков я набрала. Вот так вот. Вот так вот. Короче, едем. Я не превышаю 40, еду, в принципе, как и надо. Ну, 42. Короче, да, нормально. Я не превышаю. Ой-ой, ой-ой. Мужик, осторожно. Он прям вышел, я его могу сбить. А время вообще у нас до еще. Правда, мы ехать не Ну что, время туда, это до сихра. Времени прям куча. Ну вот что, ехать И далеко, это да. Куда? На задание пройду. Куда же еще? И <со> уже выходит. Добро пожаловать в Empire Bay! Я его что, сбил? Поблемо, я Копы там я случайно его сбил. Ну я, он живой. Он живой. Всего лишь на 40 сбил, подумаешь. Еще он двери, он за дверью что-то Потом. И говорит, опять ему... ну, вот нормально. Опять ехать чиниться. Ч ⁇ реально? Нет. Мне вот не надо так договорить. Я сейчас времени на чиниться нету. Блин, еще в гору ехать? О, да, он вредился. А, у меня бензин заканчивается. Офигенно, заканчивается бензин. Он пикает. У меня бензин заканчивается. Ну, блин. Я машину другую брать не буду. А вообще бензин заканчивается поработать. Надо что-то делать. Надеюсь, не куда-то. упали. А если реально сейчас бензин закончится? Я уже не. Не, его был... выполнять у меня. Не... Мы в другую машину. А вот прям бензин он пикает целый день. подумать бензин заканчивается. Нам далеко еще ехать, нет? Далеко. Таксит, блядь! Теперь ехать чиниться Теперь я буду у, у капота стоять чинить. Ничего бензин заканчивается, Офигенно. Круто. Mm -hmm. Сейчас бензин закончится ещё. и И все, я приехал. Я сейчас он преследует еще у меня. Я точно уже не уеду никуда. Чего? Нормально, вс. О, вот это машина. Нет, я А куда вот? Люзина крема. Ч, реально? Офигеть! Убиваю! Это путь. тоже что играет? -то Описание. Рост футов Среднее сложение. Есть шанс. Да блин! Мать. Да блин, ну что за сигня? Не буду это задание проходить. Пошло нафиг. Я ехал полчаса, а еще и меня машину убили. Ну капец. Да пошли вы нафиг с этим заданием. Вот, все. Все все Нет. все плохо. В порядке, блин. Дебил, выйди это все из-за тебя, блин. Да что за фигня, я не понимаю, как какую-то игру играть вообще. Я одно задание буду каждой серии проходить, а это вообще капец. М -м -м. Ну я не понимаю, я не Ну давайте еще раз пройдем. Давайте еще раз. Так, не могу. Ну я не знаю. Ну, давайте пройдем еще раз. Все равно, в принципе, серия по одной я не буду. Где машина моя? Мои еще украли. Так там уже бензин пикает, да? да? Там уже бензина нет. А, тут бензина нет. Тут бензина нет. Привыкай к большому городу, деревне. Еще этого не попал. Я там поспевал всех. Но ничего не... Ой, ну я не понимаю. А там еще копы ехали. Мне копы убили, понимаете? Меня не бандиты убили, меня копы убили. Это позор. Если бы меня бандиты убили, я понимаю Но копы убили меня, но ну, это вообще Я вообще не ожидал Какого фига они вообще приехали сюда? Какого фига они вообще тут делают? Ну езжайте копы отсюда Нет, они приехали, здрасьте, это я Здрасьте, это мы Копы приехали в Ну зачем? Ну все испортили, все испоганили туда. Споганили вот так. Только попробуй повернуть Попробую. я тебя реально Сейчас выкину. Повернуть или это попробуй, сделать. реально повернуть. Как повернуть? Лучше тут 140. 143 сорок, вообще набрал. Не, прошлый раз мы меньше. Но все равно, блин, зачем я переодевался? Я тратил деньги свои 25 спецплота на то, чтобы я просто полумертвый. Вот да? опять ехать чиниться. нормально. У меня еще черный дым не горит. Если черный дым еще не горит, значит еще не так плохо да если черный горит значит. белый ну подумай, белый что тебе белый сделать делать эти нормально отличная еду по -моему. преследую гонщик попробуй как не преследует сейчас бензин вот тут точно будет пока не пикает у сейчас -то будет такой тут это у меня уже наполовину потеки а я уже больше помню. Мне еще назад ехать, я забыл. Мне еще назад ехать, получается. Короче, тут минут 30 серии точно будет. А если я еще провалю, то это вообще. Нет, это все. Это все. Это уже не знаю. Так, да, пляха. Идите на. О, все уже пикаю тело. А Желком это значит, что надо заправляться. А заправляться я не могу ехать, потому что мне легче машину, наверное, новую взять, чем доправлять. Ну здесь да, в этой игре да. В реальной жизни нет. Заправляться мне легче. И 60 ехать при копах, нет. Копа вообще нахуй да? Что я еду что ехал сейчас 60. Наоборот, чем я больше еду, тем бензин меньше и вот Это нормально. Да, тормоза, конечно, не могут. Блин! Господи! Да вы что, издеваетесь что ли? Ясно! Плевать, не Блин! Тут еще эти будут стрелять! Да нет, двое стрелять! Господи! <свят> Понял! <свят> Сани, рост фотов 6, среднее сложение. Машина, да нафиг. Машина. Нафиг. Задел. задел, конечно, тебя задел. Подумаешь. Главное, чтобы они машину не взорвали. Дебилы. Потекай, неосторожный. Разрешаю открывать окна. Что ты там разрешаешь? Я не разрешаю. Так, все, все. Поехали. Описание. Рост футовшие среднее сложение. Уезжаем, Вас понял. Взорвать машину еще хотите, да? Копы. Дебильные Машина. Господи. А черт. Пофигеть вы ещ такие. Ой, вы тупые такие. Вы вообще дебилы такие. Вы не копы вы дебилы. Короче, машину угнали, нормально. Теперь надо доехать. Куда? Откуда не видит меня? А теперь да. Меня а да. а сейчас взорвется, серьезно. Все машина взорвется, я провалил задание. Вот почему я эту игру бои не люблю, потому что можно проиграть на езде. Всем постав. Обой три Вот именно. Правильно все. Все правильно. Но главное, теперь это Теперь надо осторожно. Крайне осторожно небудь. А не вам. Вам тоже. Потому что я могу... Ну, у меня уже половина времени, но я уже еду. Это уже хорошо. Опять ехать туда в соус-порт, да? Ну, здрасьте, это не я. Ч ты остановился? Он дурак. Он остановился. Что остановился? Чё ты там ешь? ты едешь? остановился. Сейчас остановился, тоже остановился. Все, я подерну? <реклама> Еле-еле, что вы не сделали, Стивенсон, вы не Для тебя не было... Можете Выйти, Выйти в любое время. Выходите в вы суд. Рикки Фокс Да блин, тут дофига людей Жена. А ч? А почему? В смысле? А ч не так? Чтоб... А что мне делать-то? Не понял А, мне починить надо на машину Я задумал у меня надо. Спасибо. надо... Машину в спор, в соуспор. Офигеть, я тебе время потратил, Давай, да, мы под радио поедем. Главное, чтобы они меня не убили. А я же еще и... Я... Если я повреждю маш... Повреж... да, поврежу. машину, повреждю... Да, повреждю. Машину всё повреждю. Кончик, они сейчас не будут меня не преследовать, а убивать Потому что я там сколько человек? Я копов завалил, понимаете? они мне капец должен был, Они опять, машина в розыске Опять надо ехать обратно и чиниться то ну, да пошли вы нафиг Мне легче, наверное, задание это пропустить И все, и ходить в другую Но я его не буду да? Если мы пройдем, то, в принципе, красавчики не пройдет не красавчики такие я бешеный да блин на коп ты что такое а... копы вроде бы тупой. на тупой бы копы остановился и тупил потому что и я бы время потратил а я могу и так уже потратить время, если что я могу не успеть между прочим да я могу не успеть а времени-то мало. Мало времени, очень мало. Надо ехать под 90 километров, она разводится. Она на езде разводится, она на стоп будет ехать вообще. процентов на будет стоить. А время у меня да. Если мы так близко, то я, в принципе, успею на езде. Да плевать что мне, что ничего я не будет. Я уже стою. Я на Яне не смотрю на спидать. Мне так плевать смысле, думаю. Мне надо доехать Понимаете? Доехать надо Тупо доехать И не сдох. Доехать и не сдох и, и успеть Понимаете, да? Мать, Мать Все, мы успели Мы успели Копы, пожалуйста, не, не мешайте Вот опять ехать. ехать чиниться Вот опять ехать чиниться, да я и уехать чиниться не буду, у меня просто не врезался на иди. Все есть на А выполнили на А! Начните следующее задание. Да пошли вы нафиг со своими заданиями. Что это? Счастье контрабанди. А, я вспомнил это задание. Это мы в следующей серии Короче, да, это следующая серия. Нам еще переодеться бы неплохо было. Это было сложно. Все, мы, ост... мы уже, считай, два задания прошли. 34 минуты идет видео, понимаете? Это... это самое длинное по мафии. Было по киташке, там самое длинное, а теперь по мафии. У меня начинают самые длинные видео, Ну да, начинается жесть. Это еще нормально. Мне будет по час видео, потому что тут вообще проходить много. много. Короче, все, да. Да, будем боро... бороться дальше с кнопкой подписаться, красный, да. можете уже проверить. Да, вон мою машину везут уже. Вон, это моя машина, кстати, да. Вы думаете, что это? Что это? Это моя машина уже там, на корабле. Я получил баксов дофига, 4 тысячи. Как почти да. Короче, да. Ссылка на твои ролики будет в описании. Пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока.